Пані та панове, перш за все, я хочу звернутися до литовських громадян, до тих литовців, які допомагають активно Україні. Я знаю, що багато людей дивиться і багато людей ще подивиться в запису. Ми дуже вдячні, я від, від усіх, від Кремлі, від українців передаю велике, велику подяку за вашу підтримку, яка є непохитною, є постійною і безумовною. Дякую, шановна Литва. Первое. Я перепрошую, я хвилююся, бо для меня действительно Литва – это такая, знаете, другая батьковщина. И а, тут так много друзей, с которыми просто, знаете, ты молчишь, и ты уже как, как бы То Тобто они понимают тебя на уровне а, почуттів. А, а, а, теперь переходимо до... Того, про что я хотел сказать, это. Я пройду на мову, яко, и тут большинство разумеет. Хочу сказать, что я хочу рассказать свое видение о том, как формировался то, формировалось то, что я называю русским рейхом, что я назвал это в 14 году еще. И, конечно, тогда я был предметом там непонимания, как минимум. А сейчас даже Андрей Вадимович Макаревич после 24 февраля называет Россию рейхом. Ну, окей, все. Значит, где-то плотину прорвало и стало всем понятно, почему. Я предлагаю сначала, сначала определиться с понятиями. Это не будет огромный долгий доклад, я постараюсь очень штрихами пройтись, но просто по ханологии, как вот это все происходило, на наших с вами глазах. Кто-то это хотел замечать, кто-то не хотел замечать. Но что было, то было. И, допустим, Почему я называю Россию Русским Рейхом? Это совсем не выдумка моя, это не то, что я там решил красиво словами поиграть. Разберем два слова чисто терминологически. Рейх. Потому что это не классическая диктатура. Это диктатура, в которой практически нет массового принуждения. То есть и до сих пор страна открыта. Билет в Казахстан стоит 5000 рублей на автобусе, отказ от повестки 500 рублей. Все каналы работают и фактически все, кто идут убивать украинцев, на да, 90 там, с чем-то процентов делают это абсолютно добровольно и причем они могут и украинские каналы смотреть, то есть как бы это впервые такое такой подъем народных масс, связанный с разными причинами, вот. Но и этот рейх строился как рейх, то есть он строился, то есть Вождь здесь он не был диктатором, он не убивал массово людей, как Сталин там, например, да, вот. Он его несло на руках российское общество, и несло на руках оно его довольно давно, и вот оно донесло его вместе с собой, а теперь он сказал этому обществу, ну, как бы я все ваши запросы удовлетворял, Крым наш, все хорошо, все было у вас зашибись, теперь идите и воюйте, да? Ну, как бы, а что делать? Вот. и а Почему русский? Опять же, определение очень важное потому что это не этническое слово. Это даже математически просчитывается. Все мы жили в СССР, когда я пришел получать паспорт в 1987 году. Не только мне сказали, что национальные крымские татари не существует на этой планете и в этой стране. Хотя я принес энциклопедию, где было написано, что есть такой народ. Там не было про нас написано ничего хорошего, но это была научная энциклопедия Российской Академии наук советской еще. Все равно мне сказали, что меня нет. И говорить, а что вы мучаетесь, если у вас мама типа записана русской? Вот, и записывайтесь русским. И так было 70 лет. Украинцам, полу, любым полу говорили записывайтесь русскими. Если посчитать это в прогрессии за 70 лет, то выясняется, что русским номинально мог себя считать или считаться человек, в котором русской кровью было примерно столько, сколько в императоре Николая II. То есть речь, когда я говорю русский, это речь не идет об этносе, речь не идет о том, что я хочу какую-то этническую группу там, и так далее. При этом, почему русский рейх еще... Рейх – это фюрер, которого любит большинство народа, да? как бы там и ни было, чтобы мы там ни говорили. Вот. И э, русские, потому что они воюют не за бурятский мир, они воюют не за торжество там Адыгеи или там э, Калмыкии. Вот. Это инклюзивный фашизм, это отдельная тема. То есть в отличие от гитлеровского фашизма, этот фашизм инклюзивен. То есть может быть кем угодно. Хочешь быть армянином, хочешь быть евреем, хочешь быть татарином, хочешь быть бурятом, хочешь быть, если ты чеченец, если ты говоришь, что я за Россию, и мы — великая империя, все, ты зачистен русский, да, у тебя будет своя ступенька, там у кадыровцев чуть повыше, у бурята чуть пониже, но в принципе, вот э, так и формировалось. вот мы имеем сейчас дело с таким продуктом, да, где не этническая национальность русская, но русская идея русского превосходства вот это отношение к жизням, чужим, к чужим судьбам, как к вторичному, радость от чужого горя, кстати, тоже не новое. Я помню, как на году в 2003, когда там войны газовые начались, идеи заморозить украинцев витали на уровне детей в детском саду. Ну, это родители говорили: заморозим украинцев, Чем сейчас отличается, только методами. Да, идея та же. Подчинить, унизить, заставить не быть собой. Я не буду тут Тимоти Снайдера цитировать там про фашизм и так далее. Это в мире уже тренд, все уже все поняли, и даже Олаф Шольц все понял. Вот. А это показатель того, что отставать от Олафа Шольца нельзя никому, вот. кроме Макрона. Вот. Поэтому начнем сначала. Начнем с того, кто строил этот рейх. Я сейчас не буду винить тут Путина, его вина очевидна, это военный преступник. Я не буду винить его окружение и даже Маргариту Симонян и прочих э, говорящих ротов. Вот, э, их вина очевидна, понятно. они знают сами свое будущее, и в принципе ну, оно довольно прозрачно. Я хочу э, поговорить о тех людях, которые вольно или невольно действием или бездействием, помогали строить этот рейх, не будучи сторонниками Путина. Понимаете? То есть я хочу поговорить, о, грубо говоря, о нас в разной степени. И я специально не писал этот доклад на бумаге, потому что все эмоции, все должно быть настоящее. И все, что я вспомню, то вспомню. 2000, я думаю, что окончательное строительство этого рейха началось со временем... Я начну с себя. Я строил этот рейх лично, я помогал. И я всю жизнь, сколько буду жить, я уже просил прощения несколько раз, у многих очень людей, даже у тысяч, у чеченцев, за то, что мы простили Путину Вторую Чеченскую войну. Мы живем в этой войне, это война, продолжение Второй Чеченской войны. Что он сделал? Он, ну, может, кто-то знает, я всегда был за независимость как Украины, так и Чечни, и Чкерии. Я был знаком с Джохаром Дудаевым, имел честь, с некими другими людьми. Я знаком сейчас с Ахмедом Закаевым, который в Киеве почти все время проводит. То есть я не поверил Путину, что чеченцы виноваты в этих терактах, что чеченцы виноваты в том, что они там, вот понимаете, да, как он это весь народ убедил, что чеченцы такое суцильное зло, я прошу прощения, абсолютное зло. Вот. И как бы все перестали чувствовать боль, которую чувствовали даже журналисты там, все во время Первой Чеченской. Все были практически на стороне Дудаева до какого-то момента, пока вот Путин не начал эту спецоперацию по расчеловечиванию чеченской нации как таковой. к созданию образа врага, то есть скорее возвращение к образу врага. Злой чечен ползет на берег, мы классик фашизма русского знаем. Вот. Я виню себя в том, и я вот перед глазами своих детей хочу это сказать, и всех вообще, кто это слышит, что я не то что поверил, что чеченцы враги, я просто подумал, знаете, как потом это было применено к Украине, но в это я уже, конечно, не поверил, я Украину лучше знал, все-таки крымские татарины и так далее, что все-таки есть какой-то элемент, у них внутри что-то не то, между собой. Ну, знаете, такая гражданская война какая-то, то есть они не могут между собой разобраться, поэтому вот, чем мне туда вот так сильно лезть, да, я был против Второй Чеченской войны, я этого не скрывал, но я не сделал ничего такого, чтобы эта война была прекращена. Наверное, и не мог сделать, но это мне вообще не оправдание никакое. Значит, поэтому извиняться перед чеченцами, это то, что я никого не учу жить, но это обязанность каждого россиянина, жившего в тот период в той стране, или не жившего, но молчавшего, или так далее. Вторая ступень строительства рейха, конечно, 2008 год. Это нападение на Грузию не спровоцированное, не мотивированное, когда большая часть журналистов, уже как бы пошлифованная, уже подрихтованная Чечней, сразу выдала за ошибку Саакашвили. Помните, вот это не надо было провоцировать, но вот это мы все знаем, да. Хотя 15 дней, по-моему, шел-обстрел сел э -э -э -э, российскими войсками. Но мы уже были настолько в синдроме заложников, что нам было проще принять версию: вот что такое импозанта Саакашвили, он ест галстуки там. Вот он такой ненормальный, он решил кинуться на Россию, он что, с ума сошел. И мы эту версию приняли, охотно, неохотно, кто-то на ура, кто-то поехал туда, значит, за наградами вот этими вручали журналистам, да, кто-то, кто-то как-то. Я тогда впервые, это я точно помню, впервые написал на сайте тогда же «Эхо Москвы», да, гибридных медиа, мы еще дойдем, их роль в становлении рейха, я написал, назвал это русским фашизмом тогда именно, я почему это хорошо помню? Мне позвонил тогдашний главный кардиолог ли москвы Толли-России, Бузиашвили, профессор. Он нашел где-то мой телефон а у секретаря в редакции. И он плакал в трубку и говорил, что спасибо, что вы единственный, кто назвал это фашизмом. А тогда звучали призывы изо всех ртов, включая оппозиционные, к чисткам от грузин школ, предприятий, увольнений с работы, депортации. И правда депортировали, по-моему, 3000 грузин, я боюсь вам соврать, но были чистки. Но когда по школам пошли считать, ну, в общем, это, мне это абсолютно дыхнуло рейхом, дыхнуло, пахнуло а, вот этими книжками, которые я читал, кстати, буквально за пару лет до этого, как в Германии все это развивалось, как искали врагов. Сначала это были те-те-те, не буду, это долго все не нужно. Вот, и с этого момента, я подчеркиваю еще раз, я специально не трогаю тему Путина, его фанатов, и это отдельная тема, с ней вы все, наверное, согласитесь и так. Я просто свои наблюдения вот на, о помощниках, строительства рейха. И тут на передний план выходит Навальный и вся его аудитория. Ну про грузинов-грызунов мы не будем вспоминать. Это было абсолютно фашистское высказывание в духе Третьего рейха. Сравнение с крысами. Ну это вообще. Это человек, который читал полкнижки и имеющий какое-то представление вообще об эстетике. Он такого бы никогда не сказал. Но он это сказал. И люди радостно это поддержали, в том числе и либерального склада. Я это тоже прекрасно помню. Я переругался с кучей людей, которые говорили, ты ничего не понимаешь, это грузины с ума сошли, а мы до этого их оккупировали уже, как бы, ну логики никакой, но вот так. Я стал врагом уже достаточного количества людей тогда, но и все равно грузинская война – это мой позор личный, потому что я не написал и десятой доли того, что должен был написать и сказать. И ничего бы мне за это, кстати, не было. Как и сейчас, вот до последнего момента. Трусость свою оправдывать ничем нельзя, это позорище просто. Это стыдно потом детям в глаза смотреть. Ну, тут и была и трусость, и опять вот это что? Все уже свершилось, Саркази уже прилетел, кто там тогда был, да? Все уже как бы решили там, все. И все это типа... А на самом деле бацилла Рейха продолжала расти и размножаться на наших изумленных глазах. Далее период Навального. Навальный, опускаю русские марши, популизм, все это дерьмо коричневое, помню выборы, если вы мне дадите соврать, 11 или 12 или 13 года в мэра Москвы. Все кандидаты, включая Навального, условно от оппозиции, и Митрохина, по-моему, условно от яблока. У всех была фашистская риторика. Я никогда не смогу забыть эфир на «Эхе Москвы», когда все у них были дебаты, когда все они были за депортации, за фильтрации, за черных, против черных. Они не соблюдают наши традиции. Вот эти, какие уж эти традиции, я не знаю. И понеслась. И... К нему присоединялся, то есть хор был очень плотный. Мои возражения против этого, этой истерии, расчеловечивания. Причем, смотрите, боялись представители Северного Кавказа, ну условных кадыровцев, Они а ненавидели таджиков. Это еще одна трусость была, омерзительная. Слабых, уязвимых, беззащитных, никому не нужных, которые не сбиваются там, в какие-то свои устойчивые, бандитские, как кадыровцы, сообщества. Да? Выбрали слабых, начали пинать. Начали пинать Зачем? Свою популярность наращивали. Я помню, что я не помню даже, кто был более националистичен тогда. Мне кажется, даже Путин тогда играл вторую скрипку в этом хоре. Он как-то чуть отстранился тогда и дал высказаться всем сторонникам чистой расы. Потом в этих лагерях сидели сторонники Навального, как вы знаете. Ну и сам Навальный, в общем, недалеко тоже ушел. Круг замкнулся. Тогда произошел этап расчеловечивания уже всех вокруг. И дальше там даже две недели были враги головные болгары, просто никто это не помнит уже, они там не пустили самолет в Сирию. Это мне просто Митов, Даниэль, товарищ министр, тогда был иностранный дел Болгарии, он рассказал. Но потом болгаров перескочили на турок, потом на турок три раза перескакивали. Это уже работало все. Навальный с этими репликами унизительными про узбеков, таджиков. Все, уже можно было просто показывать пальцем и дальше. Но и Украина, никогда не прекращающаяся риторика. унизительная для украинцев, наверное, она была всегда. Но вот мне рассказывала украинская журналистка, которая приехала на стажировку на Эхо Москвы. И первое, что у нее спрашивали русские либеральные журналисты, ну ты сала это привезла, то есть все, что они хотели знать про Украину, это сало. А все шутки их сводились к тому, что они перекроют Украине газ. Вот это я помню очень хорошо. Вот. И а, дальше происходит а, уже прямая наводка расчеловечивание украинцев. Сочинение мифов дурацких. Значит, а, а, значит а, Майдан. А, во время Майдана в газете, а, где я работал тогда, эта газета называлась, я прошу прощения, сейчас вообще дико звучит «Московский комсомолец», она сейчас так называется. Они, ну, это просто Дерштюрмер просто. Это вот, ну, пропаганда такого страшного фашистского, нацистского уровня. Вот а Тогда все были за Майдан. Я когда приезжал из Киева, я четыре раза, по-моему, был на Майдане, просто сам ездил, меня никто туда не посылал, и все поддерживали Украину, все были за Майдан, все были такие красавчики, зайчики, Путин очень не любили, но куранты пробили полночь, и они превратились в тыкву ровно в день, когда Путин подарил им Крым. Я никогда не забуду этот момент, я иду, а я дежурил тогда по новостям, в ранге замредактора нам их много было. Я иду через э, столовую, где не должно было быть никого, они сидят там все, их там 100 человек, они присели стулья из ньюсрума, и они вот так хлопают, стоя Путину. Я пошел за салатом, оборачиваюсь, говорю, ребят, э, ну я сказал слово, которое сейчас не повторю, и сказал, вам всем и этой стране. И писал я тоже это прямым текстом тогда в 2014 году, прямо вот с этого момента. На меня смотрели взгляды, я снова вспомнил книжки про Третий рейх, когда не садились за один стол за одну парту, когда не садились за стол в кафе. И я год просидел, один пил кофе, ну там кто-то один, может, подсаживался ко мне. Вот. И единственное, что меня там оставляло каким-то образом, это то, что вот тогда же еще главный редактор, который сейчас грозится меня убить, что он послал убийц меня там и так далее, вот он тогда типа меня терпел. Зачем-то для какого-то там торга в Кремле этому было нужно. И я писал то, что хотел, точнее не писал автор я редактором был. Определенный момент — момент – это смерть Бориса Немцова, точнее, убийство. Убили Бориса из-за того, что произошло, опять же, при мне в Киеве 24 кажется, апреля 90 -какого, 14 -го года. Он сказал, назвал Путина матерным словом, в мафии нельзя называть пахана, тем, что может к нему прилипнуть, кличкой. Все, он убит, был по личному указанию Путина, вот, ну, как бы его убил Путин, неважно, кто нажимал там на курок, это совсем не имеет значения никакого. Вот, и с этого момента, а мы вспомним, что этот 15 год был, были митинги антивоенные, ну не очень, не огромные, не решающие, но все-таки как-то это все еще Путина как-то сдерживало в брутальных проявлениях вот такого фашизма. Там пусть 50-80 тысяч человек, но это были украинские флаги, это был Борис, там, за нашу вашу свободу, все дела. Вот. А после этого произошел перелом. Сигнал все поняли что пощады не будет, если что, по-серьезному. Вот. И когда ко мне пришли тогда еще Илья Яшин и Оля Шорина на следующий день после убийства, ну, мы там были сначала на месте, где все помыли, Там через два дня они приходят и говорят, Айдер, ты будешь писать доклад Путин-война, анонсированный Немцовым? Я говорю, конечно, я напишу главу про незаконную оккупацию Крыма. Они вздохнули облегченно, потому что многие... Многие отказывались, потому что у них работа, у них там трудовые коллективы, у них там семьи, дети, ипотеки, все такое прочее. Я даже не думал ни секунды, но это понятно, что я подписал себе приговор на выезд. Это в лучшем варианте, я уехал. Вот. А дальше началась цепь предательств, которая привела к обнулению протеста. В итоге на улице стали выходить ноль людей, ну близко к погрешности нулевой. То есть вот Борис Немцов живой, и Борис Немцова нет. Стол, все, под плинтус. То есть все, вот мы сейчас видим, ничего нет вообще. И это не потому, что Путин расстреливал массово людей, как в Иране, там, или не давил их танками, как на тянь или даже стрелял, как на Майдане. Это был такой консенсус обреченных, консенсус людей, которые поняли, что в общем все, куда надо движется, а нам надо как-то выживать, как-то там вот это все, свои дела делать. А, опять же, упомяну Навального, борьба с коррупцией. Это, конечно, фишка, сейчас особенно смешно. Это был, представляете себе, некоррумпированный Брейх напал, да? Вот, чтобы всего хватало у них, там, при том, что он готовился к войне Путин, в отличие там, от многих стран. Слава Богу, у Навального ничего не удалось, кроме уничтожения оппозиции. Вот. На коррупцию он не повлиял, поэтому мы имеем сейчас вот эту вторую армию мира и аналогов нетов вот этих всех. Но это как бы нам не облегчает участь, украинцам, вот. Теперь а, про роль, а, чтобы ничего не забыть, про роль гибридных СМИ. Что такое гибридные СМИ? Это «Эхо Москвы», «Дождь» а, и Медуза потом уже. Да? Ну, тут уже говорили очень верно про то, что эти клеймы они носят. То есть русский, опять же, кто не пришел сначала, это не этнос. Русский — это единственный раб в мире, который свои гандалы возит с собой, всем показывает, начищает их выставляет на всеобщее обозрение, гремитами во все стороны, пытаясь, при, пытаясь привлечь в себе внимание неблагодарной публике. Как только я все понял тогда, когда в 2014 году после сразу оккупации Крыма, зам Бенедиктова Виталий Крувинский, с которым я тогда дружил по своей дурости, он мне сказал, ну ты же все понимаешь, ты же пишешь против оккупации Крыма, а нам из Кремля спустили блогера по фамилии Горный, если кто помнит такого. И он писал чушь фашистскую про крымских татар, про Украину, Лгал, это было, то есть я тогда все понял сразу, это просто игра была, Венедиктов имитировал игру, канал Дождь, очень коротко, много не буду рассказывать, 15-й год, я стою на блокаде Крыма, я в Украине, с этой стороны, с той стороны стоит либеральный журналист Роменский, и говорит, я нахожусь здесь, в Крыму, в России, это 400 метров по мосту Чингар. После чего его запрещают канал в Украине, после чего Роменский во дворе московского офиса Дождя, ему Лобков, будущий сотрудник Раша Туда, и теперь уже бывший, опять, они так очень быстро, отрезают ему волосы с словами типа Прощай, Хохлянди». Ну вот это эстетика либерального канала Дождь. Да? Плюс, почему дождь это канал? Я хочу донести это до. Я донесу когда-нибудь. И это до да, западных людей, это канал политический, а никакой не свободный, это канал абсолютно кремлевский, потому что у них был выбор иметь в Украине 40 миллионов аудитории, они были во всех сетях, тогда это было нормой, и иметь 150 тысяч подписчиков в России, они выбрали 150 тысяч подписчиков в России, даже никак не разделив эти бизнесы, то есть это не бизнес, это идеологический проект, курируемый Кремлем, и сейчас они то же самое делают, вот захваченный Бахмут по их версии, они цитируют русскую пропаганду, то есть они 8 сообщений дают в духе там BBC, а 2 сообщения в духе Новости, да? И так они делают всегда. Про медуза даже говорить не буду. Я вообще не понимаю власти Латвии, что, что там забыли. Просто недавно Севгиль Мусаева была, это редактор украинской правды, лауреат многих премий в Америке. Они были на конференции в Риге, и там это Галина Тимченко, которая украинского только фамилия, вот. Она сказала: а что вы хотите? Мы, да, мы агенты у моих родственников, у моих этих сотрудников недвижимость там. А, ну у вас недвижимость там, а у нас в Буче нет недвижимости. Но это никак на них не влияет, они абсолютно бессовестные, вот, абсолютно неимпатичные, полное абсолютное дно. И наконец в Украине все прозрели насчет того, что им верить нельзя. И Вот недавно просто мне рассказали историю, было совещание то ли онлайн, то ли личное послов стран ЕС и наших министров по поводу пропаганды как раз. И послы стран ЕС докладывают украинским чиновникам о том, как они помогают Украине в медийной войне против русских. Вы знаете, вы не переживайте, мы 19, по-моему, миллионов евро дали на канал «Дождь», на вот «Эхо Москвы». Наши смотрят и говорят, что? Спасибо. Благодарим. Прекрасно. То есть они до сих пор ассоциируют вот эти вот каналы. Но если Нобелевский комитет считает Муратова ну, диссидентам, а тут проверяйся очень просто. Вот я ставлю себя на место редактора «Новой газеты» и ставлю себя на место Венедиктова. Если я журналист, я никогда ни по какой команде не уничтожу свои архивы, никогда в жизни не уничтожу свои тексты и тексты, которые я редактировал. Да, это можно сделать только по команде из Кремля. Это абсолютно управляемое. Щелчок, все. Дальше. А, а, что еще, кто еще помог в строительстве Рейха? Ведь против Рейха, против фашизма, нацизма, расизма работает только полная правда. Борьба с правдой была системной, серьезной и последовательной. Не поймите, что это что-то личное, на меня это никак не повлияло, на мои решения никак. Ну просто... А была целая кампания по дискредитации людей, которые говорили правду, которая всем казалась радикальной, русофобской. Но сейчас это смешно говорить, как бы я сейчас просто молчу в сторонке. Сейчас русофобов впереди меня тысячи человек, они там между собой там за первенство дерутся. А тогда как бы никто не хотел. И вот Бабченко, я, там еще пара-полтора человека говорили, к чему это все идет, что будет война с ракетами они тренируются в Сирии, Путин ничего не скрывает, границ нет, в Сирии мы тренируемся. Я всем в Украине говорил, готовьтесь, будут просто бомбежки, будут, будут бомбежки. Я э -э, свою, например, семью эвакуировал из Украины за, не за неделю. Я, я знал, ну, мне никто не сообщал, естественно, но я просто знал, что так будет. Просто все к этому шло. И я верил Байдену, и я верил cnn и ну-ка, короче. Потому что я сам об этом говорил, что так будет. Так вот весь период этот, с 2014 -го года, во-первых, очень вредная история, ну кроме навальнизма, вот этого шовинизма, который вырос потом в то, что мы имеем, презрение к другим народам, до сих пор Навальный презрительно пишет об украинцах, даже сидя в тюрьме, это удивительно, у него до сих пор на Украине, то есть это, это клиника неизлечимая, я не знаю, кто более больной из них, Путин или он, вот так идеологически, вот Путин садист-маньяк, а насчет болезни вот такой вот, шовинистический, хрен его знает, как говорится, да. И вот кампания по дискредитации людей, говоривших полную правду неудобную, шла со всех сторон, параллельно с теорией малых дел. Это прекрасная история. Мы пойдем в маленькие депутаты. Илья Яшин пошел председателем призывной комиссии, серьезно, когда война с Украиной уже шла, она началась в 2014 году, и он гордился тем, что... Из нашего военкомата Красносельского, благодаря мне, у него почетная грамота, едут, в армию идут только те, кто сам хочет, мы никого не принуждаем. Только Пригожин тех, кто сам хочет, отправляет в Украину сейчас. В чем разница между Пригожиным и В том, что Пригожин еще на свободе, а Яшин уже заслуженно сидит, потому что участвовать в рекрутировании солдат на войну в Украине, как бы это не мотивировалось. Путин тоже никого не забревает, никого в кандалах не везут, просто деньги платят и все. Абсолютно добровольный, инклюзивный рейх. Каждый принимает свое решение сам. Это вот было видно после 26 числа, а потом мобилизация, все, кто хотел, уехал. Потом применялись и такие еще вещи, как вот эта либеральная тусовка, условное «Эхо Москвы», условная вот эта Евгения Марковна, как это журнал назывался, New Times, да? где, как говорят, это я за это не отвечаю, что она не публиковала Новодорскую. Новодорская Новодорск носились вот так, что она типа такой светоч правды, но публиковать мы и не будем, потому что это слишком радикальная. Да, ну слишком, да все были слишком радикальны а для таких вот скользких изданий. Да? Я столкнулся с другой ситуацией. А, и плюс вот эти экологические движения, химкинские леса, вот эти колосящиеся, да, в то время, когда Путин просто военную машину создавал и карательную, да, ну карательную для других. В России нет карательной машины многомиллионной, никакого ГУЛАГа никто не построил. Все открыто. Вот. И а... Значит, э, э, в этот момент э, очень популярно среди публики московской было обличать русофобов. Я прекрасно это помню. 17-й год, хотя я всегда говорил, что это не имеет отношения к нации, это вообще не, не этнический термин, это просто сообщество с преступными намерениями, да, без морали, да, которое проглотило Крым, не впустило в себя войну, там, как некоторые писали. Забудьте. Макаревич тогда не как сейчас про них. тогда говорил, это надо пережить, это мы должны переболеть. Как переболеть? Как у меня может переболеть украинцев? Может переболеть Украина, у меня Крым конкретно, у всех вся Украина украинцев. Что это такое переболеть? Мы убили вашего ребенка, ну перестаньте плакать, давайте дальше концерты давать. Нет, так не бывает. И вот эта война, эта фаза войны, она все это подтвердила. Тогда было соцсоревнование, кто громче обзовет Бабченко или меня там, или еще кого-нибудь. И кто громче обзывал, тот был ближе к Вигене Марковне, который сейчас в Америке где-то путешествует. Вот, особое урвение проявила в этом вопросе. Я, э, я не то чтобы злюсь на нее, я просто не понимаю. Вот госпожа Чирикова, которой, может быть, нет в этом зале, да? она две недели, по-моему, подряд или неделю, э, со, от, оттолкнувшись от слов Евгении Марковны, что я русофоб, она писала, муж Добаев русофоб, русофоб, он ненавидит русского, он фашист, фашист, русофоб. Я это все помню, почему? Потому что мне моя супруга с детьми звонили из Москвы, они тогда там еще были, семнадцатый 17 17-й год был и говорили, нас тут убьют. А я писал Женя, Жень, прекрати, мы же, я же тебя знаю, я же писал в защиту твою, там, миллион текстов публиковал, в защиту твоих детей, когда детей отнимали, пытались, там помните, была такая компания, отнимать детей у активистов. Я получил благодарность такого рода, что э, плащи мои дети в запертой квартире в Москве, с угрозами со всех сторон, по телефону, телеграм-каналам и так далее, ответ от Женя был молчанием. Ей важнее было с Евгением марковной быть либералкой, чем Живы будут мои дети, будут у них там бессонницы, будут у них там проблемы всякие. Ей было все равно. Главное было вместе попинать Муждабаева. Попинали толку-то какой? Я вот стою, ничего со мной не случилось. Да? А с Россией что-то произошло. И вот это обнуление, дискредитация людей, которые говорили правду и говорили, как оно все будет, и объясняли причины следственной связи, это была огромная помощь Рейху. Это не только Табаковы и не только Калягины какие-нибудь, которые спасали трудовые коллективы там, или что-то там, они еще. Не только эти гафты, нет. Это либеральная общественность тоже. Это журналисты BBC, московской службы BBC, которые, о, вместе с Евгением Марковной прыгали в обнимку с Сиванян и с Кроссовским. Сейчас никто об этом не хочет вспомнить. Вот, пры прыгали, говорили, что к нам приехал весь мир это праздник. Шендрович говорил, это нога Бога. Ну, Но Виктор Анатольевич. Ну, вот, вот ваш вклад в рейх. Я уж не буду говорить про эти штрафы, когда он спонсирует компанию Пригожина, спонсирует насильников и убийц добровольно, переводит деньги Пригожину, не сказав при этом «нет, я никогда не дам ни копейки этим фашистам, этим убийцам, этим террористам настоящим». То есть вот Виктор Анатольевич – это наиболее яркая иллюстрация того, как из русского либерала получается спонсор терроризма. Классическая история, просто вот азбука, да? Вот. Но э, я так со своей жизнью понял, что самое сложное это доказывать людям формулу 2x24, потому что теорема Ферма, там они доверяют кому-то еще. А где 2x24, там каждый математик, да? Вот. И э, вот это уход от реальности, вот эти борьба с коррупцией, до сих пор эти, и прошу прощения, идиоты борются с коррупцией в Рике, серьезно, вот эти штабы здесь сидят, у них до сих пор на сайте Крым, Россия, серьезно, чуваки в Литве, правда? Это насколько надо быть подлым двуличным приспособленцем, чтобы даже, видя такое, что делается сейчас в Украине, оставаться на этой позиции. Это люди, которым нельзя не только руки подавать, ноги а в них пачкать нельзя. Это ужас просто. И вот с этим всем багажом русская оппозиция в разных ее видах влетела в 2022 год. То, что сейчас происходит, я вот тут послушал, да, я ни с кем дискутировать не буду. Здесь были как абсолютно трезвые, абсолютно трезвые суждения, так и сказки про вот это, знаете, очень ярко. Я люблю Геббельса пример приводить. Тезис о том, что в нацизме виноват веймарский договор, это придумал Геббельс сам. До сих пор его транслируют люди, включая людей еврейского происхождения. Класс, приехали. Это неправда просто. В этом Еще в 1946 году британский публицист, который попался на эту удочку, покаялся, он сказал, это гитлеровский нарратив. Это перекладывание вины на союзников. Ну, понимаете, да? То не злите Путина. Сейчас это звучит так: не загоняйте крысу в угол, не злите Путина. На самом деле единственное, это такая крыса, которая не даст никому с ней помириться. Вот это вот что единственный плюс есть. То есть, есть было богато людей там, на Западе, которые хотели бы помириться с Россией на каком-то этапе, но он не даст. Если Шольц у нас идет во главе, с, так сказать, во главе просто уже главный ястреб стал западного мира, значит, что-то в этом мире изменилось. Значит, все. Нарратив Украина и Россия это их дела разорван, в вщент просто, в клочья. Да? Если Германия осудила голодомор, все, она поняла, что это вот ну, разные сущности. А до этого буквально два месяца назад мне там швейцарский журналист говорил: ну, это ваша заканчивается, да. это ваша там типа региональная война. Вот. Я больше не буду занимать ваше время. Если есть какие-то вопросы, я отвечу с удовольствием. Я хочу только в конце сказать о самом уродливом проявлении сейчас. Рейх продолжается. Он гремит кандалами, вот этими табличками агентов по всему миру. И такое позорище. На это все, меньше, все больше людей отворачивается в разных странах. Они просто не хотят с этим иметь дело, когда есть Украина, которому можно реально помогать каждый день, чувствовать себя человеком, даже не воюя. Да? Своей совесть, как бы, есть, не буду фамилии называть, каждый решает с собой. Вот Турция, сообщество людей «Ковчег». Слышали про такое? Да? Ну вот эти выехавшие, как это называется, перемещенные, как это вот, вот эта русская формула новая? Релокаторы, да. да. Вот у них там сообщество, в Телеграм-сообщество, там 10 тысяч, Анталия, там Турция, сколько-то тысяч, и там модераторы. Представьте себе, есть совестливые люди, бывшие или действующие даже российские граждане, которые там находятся сейчас в Турции, которые пытаются помочь военным силам Украины, которые собирают, да, не то, что не на танки они собирают, не на стингеры, они собирают на скорую помощь, на бусик, на то, что можно переоборудовать для спасения жизни украинских солдат. Почему-то все тут тоже, да, убивают мирных жителей. А солдат не убивает офицеров, нет? А их как-то вот нормально, да, террористы убивают солдат офицеров? Нет, это тоже преступление. Они пришли на нашу землю оккупантами. Вот, и этот ковчег, такой паранойев ковчег, я бы его назвал, с одной стороны, они против Путина, с другой стороны, их администраторы удаляют призывы россиян же, радикалов, наверное, по их мнению, собрать на бусик, например, для Крымстарского батальона. Но наши люди все-таки я хочу и поблагодарить, вот глядя просто в лицо людям из Турции, из Анталии, россиянам, между прочим, которые все-таки собрали на бусик для Крымстарского батальона. Вот и э, этот бусик скоро поедет в Украину, как и многое другое, на что мы собираем. Все слова ни к чему не нужны. Сейчас, например, э, украинцам, украинским солдатам нужна непромокаемая теплая обувь. Не надо слов, ничего не нужно, вообще ничего не нужно. Вот счет, банка, вот э, туда-сюда, все реквизиты, каждый день, тут уже звучали слова, надо каждый день там, помогать, думать об Украине. Думал, подумал, помог, подумал, помог, подумал, помог. Не надо трендеть много об этом. Я знаю, что люди помогают молча. Я знаю людей, московских, допустим, еврейских активистов, которые сейчас живут в Израиле и вооружают украинскую армию по-настоящему современным оружием, дают деньги на разработки и так далее. Люди, ни дня не жившие в Украине, у них просто есть совесть. Больше ничего не надо для этого вообще. Вот, поэтому э, время, че, прошло. Я заканчиваю свое выступление. Я рассказал свое видение. Может быть, вы со мной не согласны, но, как мне кажется, Картинка за окном не эта. Картинка мира за окном, она, к сожалению, и я от этого сильно, на самом деле, лично страдал. Она полностью, я все-таки до конца надеялся, что, блин, ну как-то вот вдруг, вдруг пронесет. Я не верил в это. Я своих детей отправил заранее. Вот, но... А -а -а -а. Это ужас, потому что это все можно было предугадать, предотвратить, предупредить и так далее. Но, наверное, вот это «don't look up, это общечеловеческая болезнь. Но мы больше не можем себе позволить такой роскоши, потому что я просто хочу, чтобы дети всех здесь сидящих людей были живы, и чтобы они не прятались от бомбежек, и чтобы они и не… У меня ребенок трехлетний у товарища завел ее в детскую комнату, там, в, этот, в, этот, ну, в игорную. Она говорит, папа, что война закончилась уже? Это я не говорю про то, что я видел в первые дни войны, когда я встречал женщину, маму еврейского, израильского гражданина, и я ее, ну, нужно было отправить, она из, из востока Украины, в Израиль там организация помогала одна, и я видел эту толпу, и я не мог снять вот это видео из перехода подземного Львовского вокзала, потому что я не мог руки поднять. И там шла семья, вот семья идет, можете, вот я глава семьи, «Ой, я везу свою маму, наверное, или бабушку». Она ну, лет 110 ей вот, по виду. То есть она сухонькая такая, ну почти вот как мумия живая. да? Вот Я прошу прощения за такое сравнение. У него кот в руке, украинцы не бросают животных. Тут жена с двумя детьми на руках. И вот это и, и, и такой, и вот такой вот строй. Это Вторая мировая война. Это, а кто дальше? Это еще никто не знал про Бучу. Да? Еще никто не знает полной правды. Ни про Мариуполь, ни про Хестон, ни про что. Но мы должны понимать алгоритм произошедшего. Мы должны знать причину того, что произошло. А причина в нас, она вам не была. Я с этого начал и закончу этим. Это я вовремя не встал. Да, я потом опомнился. Потом, да, в восьмом уже году и позже. Но я должен был опомниться раньше. Если бы все из нас опомнились раньше и говорили, действовали так, как положено, ничего бы этого не было. А сейчас я могу только сказать одно, мы все, все люди, которые когда-то там жили, хоть, хоть полгода при этой власти, даже при Ельцине, который начал этот рейх, далеко не буду уходить. И На Екатерина начала, но не в этом дело. Да? Мы все виноваты, и прости, пусть, пусть простит нас, я не знаю кто, но прощение может служить только действием. Я призываю всех к действиям и к поддержке Збройных сил Украины в будь и способ. Дякую вам за Петрунку.